Всем привет, ребят, я Черри, тут Тоха, и мы идем делать то, что я обещал а, в, в ложике, в ночном. Мы идем нырять, точнее я иду нырять, он идет просто на это посмотреть, поржать, мне и пипецки снять. и снять это, потому что я это один не сниму, ну или пока не без штатива, но поэтому, знаете, ребят, время два часа ночи, со штативом убегать от ментов, если они будут Плохая затея на самом деле. Я не знаю, я вот видно вам или нет. Я в шортах. В кроссовках бизнес. Бизнес. А носок, я в рубашке. он в рубашке, ну я хоть в кофте. Но мне тоже жутко холодно, ребят, там такси едет. Охренеть. На улице 13 градусов. 4 сентября, ребят. Почему-то я, в принципе, думал, что я буду это в сентябре делать. Короче, ребят. Я тут подумал и. Задолбался я идти мерзнуть, поэтому я одел свои широчи. Мне в них, вот, вы видите, да? Видите, мне в них теплее, а он идет впереди и теперь Хотя нет, не, не сказал... Но... Ну, ну, так, более-менее тоже мерзнет Мне меня собака живот подводит, болит немного, но я думал, когда мы дойдем, он уже перестанет болеть Всё немного прохладно, ноги продувают я без носок Или, как правильно, без носков? Без носков, без носков. Я без носков но все равно сейчас самое опасное это менты. Ведь ну, уже сентябрь. И так бы. Нам меня 18. И нас убьют нахрен, если спалят. Короче, мы идем туда. Ну что ж, ребят, мы уже подходим к тому самому злосчастному месту. И, если я не ошибаюсь, бассейн стоит. Пиздец. Че, в майке будешь? Нет, конечно. Нет. это такой пиздец, честно. Снимаешь? Знаешь, прыгать сейчас будешь ты очкова мне. <laughs> Не поверишь, мне тоже, бля, очкова. Здрасте. Здрасте. Видео снимаем? Да. да. Спор проспорил. Обещал выйти на улицу вот В таком 5, виде 5 минут типа на холоде в таком виде Вот этого мы, блядь, вообще не ожидали Наверняка. Ребята, мне так холодно Что такой ебанизм просто Я готов Точно? Просрочно, блядь Пиздец, ребят, это было что-то, я просто, просто на похуй прыгнул. Охренеть! Мне сейчас так холодно. Я весь мокрый, я в кроссовках, в шортах. Охренеть! Фу, бля. Я выполнил обещание, ребят. перевыполнил? даже можно сказать перевыполнил, потому что там был охранник. Вот кому-то весело, бля, вышли покурить на балкон, а тут такая херня, кто-то в бассейн прыгает просто. Ребят, никогда не повторяйте того, что я сделал. Это слишком плохо, это все ну, ужасно. Мне сейчас охренеть, как холодно, ребят. С вас точно лайк. И подписка. Однозначно. Я весь мокрый, я даже не успел вытереть, я просто нырнул. Там было жутко скользко. Я коленками ударился об дно. Проскользил, пока вылез. Я даже я думал, я пока вылезу еще навернусь, раз пять. Нет, я спокойно побежал. Короче, ребят, как я и обещал, я это сделал. Так что если вдруг меня как-то назовет пиздоболом, покажите ему то видео. Покажите ему это видео. И пусть закнит свой рот. Короче, с вами был Мокрый Черри. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. А еще в группу вступайте обязательно. Еще у меня Инстаграм есть. И Твиттер. Да. У него, кстати, тоже. Всем пока.